Понятие числового выражения В математическом языке используются не только буквы, но и числа, и знаки арифметических действий, а также скобки. Записи, составленные по некоторым правилам из чисел, знаков действий и скобок, называют числовыми выражениями. Правила, по которым составляются выражения, вам хорошо известны. Это в первую очередь правила порядка действий, по которому сначала выполняются действия в скобках, затем возведение в степень, умножение или деление, и, наконец, сложение или вычитание. Запишем несколько числовых выражений. Если в любом из перечисленных выражений выполнить указанные действия, то получится число, которое называют значением числового выражения.